Итак, разберем глагол быть, to be, быть в прошедшей форме. По-русски у нас будет звучать это так. Был или была, или скажем так, был, была, были. Но мы, как обычно, мы не используем сам, сам глагол быть, а используем его формы. Так же, как и в русском, мы использовали был, была, были. Значит, в английском мы тоже используем формы. Так, давайте по-русски напишу, чтобы было понятно. Быть по-русски. И мы использовали формы. Был, была, были. Также и в английском мы будем использовать формы, а именно формы was и were. То есть эти формы was и were. У нас переводится так «был», «была» или «были». То есть, когда же мы используем «was» и когда мы используем «were». Сейчас разберем на нескольких примерах, как мы образуем положительную форму. Мы добавляем «was» after, uh, после местоимения или после подлежащего, скажем так. Простейшие примеры. Я был учителем. I was a teacher. Он был учителем. He was a teacher. Она была учительницей. She was a teacher. И это был хороший день. It was a good day. Мы были учителями. We were teachers. Вы были учителями. You were teachers. Они были учителями, they were teachers. А как же насчет местоимения ты или вы? Вы, а, а, начнем с вы в уважительной форме. Вы у нас это местоимение в уважительной форме, вы один человек, но все же, хоть и один человек, вы в уважительной форме, но все-таки это местоимение во множественном числе, так как согласуется с с глаголом во множественном числе, например, вы были, вы были, you were. Значит, эта часть у нас так и остается, you were. А если мы хотим сказать вы были учителем, то мы скажем you were a teacher, то есть у нас стрелка уже показывает сюда. Итак, разберем, как мы образуем отрицательную форму. Минусовую форму. Плюс-минус вопрос у нас есть. То есть сейчас поговорим о минусе. Просто добавляем, как и в случае с m, s и r, также по такой же схеме добавляем not. Not. Частичку not. Отрицательную частичку not. Ну, я не буду разбирать. Я всего лишь пару примеров вам скажу, потому что уже все понятно. Я не был учителем. Я всегда был учителем. Давайте скажем, он не был учителем. Значит, he was not a teacher. Он не был учителем. Ну или они не были учителями. They were not teachers. Давайте разберем отрицательную форму в сокращенной форме. Was plus not у нас Будет звучать и писаться так Wasn't Wasn't И were и not У нас будет Were Weren't Или Weren't Британский вариант Попрактикуемся немного На двух примерах Она не была учительницей She wasn't a teacher Они не были учителями They weren't teachers. Итак, поговорим о вопросительной форме. Вопросительная форма образуется очень просто правилом инверсии, то есть у нас перед подлежащим ставит, выносится эта форма глагола быть или was или were. Давайте попрактикуемся опять на двух-трех примерах, чтобы Видео было покороче. И так понятно уже все Вот так скажем. Она была учительницей. Was... На первое место переходим. Здесь. Was she a teacher? Они были учителями? На первое место переводим. Were they teachers? Ну и здесь вопрос. Ну вот и... Как бы все три формы мы разобрали. Можем ли мы в положительной форме сократить эту часть и эту часть? Дело в том, что мы так делать не можем. Мы так делали, когда у нас форма глагола быть была в настоящем времени. He и is у нас было his. Ну а здесь he, he и. Was оставляем. He was. Мы никак не сокращаем. Ну вот и примерно вся тема. Да, и следует добавить, что те же самые правила относятся и к такому варианту перевода глагола быть в прошедшем времени, как находиться. То есть в прошедшем времени это будет находился, находились и так далее. Скажем так. I was in the house. Я был в доме. He was in the house. Он был в доме. She was in the house. Она находилась в доме. It was in the house. Это находилось в доме. Или она находилась в доме. Она была в доме. Если говорим о книге. Он был в доме. Если говорим о столе. We were in the house. Мы были в доме we were in the house мы были в доме you were in the house вы были в доме или ты был в доме и they were in the house они были в доме ну вот теперь вся тема раскрыта не забывайте делать упражнения на моем веб-сайте Любая теория без упражнений – это ничто. Нужно все закреплять.